В Узбекистане стартовали продажи кроссовера Chevrolet Tracker, одноклассников Hyundai Creta и Renault Captura. Новинку отличает высокая, около 50%, степень локализации, а также баснословные инвестиции на уровне полумиллиарда долларов. Цены тоже оказались впечатляющими. В базовой версии паркетник готовы отдавать за неполный миллион рублей. Но это в теории. На практике делать начальные комплектации завод УЗАУТОМОТОРС даже не начинал. Потенциальным покупателям рекомендуют оставить письменные обращения, и если таковых наберется достаточное количество, высоке соберут партию голых SUV. А пока предприятие штампует лишь хорошо упакованные автомобили. К слову, в самом дорогом исполнении машина будет стоить 1 миллион 400 тысяч в пересчете на рубли. Такой трекер имеет диодную оптику, климат-контроль, панорамную крышу, систему автоторможения и многое другое. Заманчиво, не правда ли? Все кроссоверы оснащаются 130 сильными сильными тройками и 6 диапазонными автоматами. Притом двигатель также получил узбекскую прописку, на что пришлось потратить 200 миллионов долларов. Напомним, что до сих пор трекеры поставлялись в Узбекистан из Китая. К сожалению, увидеть детище среднеазиатского автопрома на российских дорогах мы скорее всего не сможем. Ведь General Motors ввел строжайшее эмбарго на любые поставки машин на территорию нашей страны. Нарушение запрета грозит государственному заводу UZA Auto Motors самыми серьезными санкциями, включая блокировку конвейеров. Следом за трекером планируется освоиться платформенный Седан Onyx, и ради него руководство UZ Automotors приняло решение свернуть выпуск своих главных бестселлеров. «Спарка» и «Нексии», прекрасно знакомых россиянам. В Узбекистане новость вызвала самое настоящее негодование со стороны тамошних автомобилистов. Все дилерские запасы уходящих на покой модели, оказались мгновенно раскуплены. Более того, руководству компании пришлось спешно возвращать на внутренний рынок машины, ранее отправленные на экспорт. И даже этот дополнительный тираж нашел своих владельцев буквально за считанные часы. Между тем, в Узбекистане вдобавок решила обосноваться китайская BYD Auto, готовая выпускать там свои автомобили по методу полного цикла. В будущем намечено производство двигателей, электродвигателей и аккумуляторов. Для BYD проект станет фактически первым опытом зарубежной экспансии. А местным партнером поднебесного автопроизводителя станет та самая УЗАУТО МОТОРС, которой нынче рулит БУ Инге Андерсон, прежде руководивший нашими газом и ВАЗом.